На TikTok можно зарабатывать, и я расскажу, как это сделать. Создай аккаунт в приложении и начни делать видео. Видео должны быть динамичные и креативные, так что не бойся экспериментировать. И помни, чтобы разместить популярные хэштеги в описании, чтобы привлечь новых подписчиков. Чтобы начать заработать, переходи в MyLead и сгенерируй свою партнерскую ссылку. Собирай подписчиков TikTok, а ссылку оставь в описании профиля. Теперь остается только ждать зарплату. Переходи на MyLead, там больше информации.